Всем привет! С вами Артур Роуз. Как я и обещал, в этом видео я расскажу о основных терминах и понятиях, которые должен знать каждый пользователь YouTube. Но главное не просто знать, а еще и понимать. В этом мы сейчас и разберемся. Итак, поехали! Первый термин – это канал на YouTube. Это ваше личное виртуальное ТВ. По сути, когда вы создаете свой канал на YouTube, вы создаете свой канал в интернете. То есть это такое телевидение, в котором вы размещаете свои видеоролики и показываете эти видеоролики другим людям. Пользователь, который имеет свой канал, становится полноправным участником сервиса YouTube и имеет доступ ко всем функциям. Такие функции, как загрузка, редактирование видео или написание комментариев доступны только тем пользователям, у которых есть свой канал на YouTube. Итак, следующий термин – это «подписчики». Подписчики это люди, которые подписались на ваш канал и являются постоянными зрителями ваших видеороликов. Они получают уведомления о выходах ваших новых видеороликов, а также могут видеть все действия, которые вы делаете. Например, на кого вы подписались или какие видео вы добавляете в понравившиеся какие комментарии вы оставляете под чужими видеороликами, но вы также можете эти действия и скрывать, а можете показывать. Все зависит только от вашего желания. Что лучше показывать, а что скрывать и в какой момент лучше это делать, об этом мы поговорим как-нибудь, но уже в следующих видео уроках. А пока поехали дальше. Итак, ТОП Ютуба – это очень интересный термин. ТОП в переводе означает наивысшая позиция, то есть это чаще всего употребляется позиции видеоролика по определенному ключевому запросу например если вы написали в YouTube ключевой запрос как зарабатывать много денег с помощью youtube и увидели там свой видеоролик на первых пяти позициях первой страницы то это означает что ваше видео по ключевому запросу попало в топ youtube главный топ это выход видео в топ россии и появление его на главной странице youtube если ваше видео попадает в топ России, то оно получает минимум несколько сот тысяч просмотров. Соответственно, это привлечение огромного количества людей на ваше видео. Лайк like и дизлайк – это два базовых понятия по отношению к видео на YouTube. Лайк like – это палец вверх, действие пользователя, который одобряет какое-либо видео или комментарий. Дизлайк или по-другому палец вниз – это действие, которое выражает негатив по отношению к видео или комментарию. Таким образом, можно узнать ценность и полезность какого-либо видео. Скажем, если в видео 90% лайков и 10% дизлайков, то видео хорошее и его обязательно стоит посмотреть. А если лайков и дизлайков пополам, то видео не очень хорошее. Итак, следующий термин это аннотация. Аннотация это всплывающий баннер внутри видео, который захватывает внимание зрителя с целью проинформировать его, либо побудить на действие, подписаться, перейти на сайт и тому подобное. Значок видео или по-другому превью это картинка которую вы видите до просмотра видео чем более яркая и вызывающая картинка тем больше людей кликнут на нее и посмотрят видео но не стоит забывать что по правилам ютюба не стоит размещать картинки которые не соответствуют содержанию видео это означает что если вы поставите на картинку красивую девушку а ваш ролик о ютюбе то это будет нарушением правила и вероятнее всего на ваше видео пожалуется бан бан это действие которое блокирует пользователя к определенному контенту это означает что вы скажем можете забанить любого комментатора который пишет вам под видео всякие гадости и данный человек больше не сможет оставлять у вас какие-либо комментарии к вашим видеороликам спам видео это видео которое содержит в себе заведомо ложную информацию. Такие видеоролики не соответствуют правилам YouTube и являются нарушением. Наиболее распространенная ситуация, когда заголовок видеоролика абсолютно не соответствует содержанию. Такое видео может быть легко заблокировано или удалено согласно нарушениям правил YouTube. Поэтому не нарушайте данное правило. Накрутка – это процесс неестественного увеличения показателей просмотров, подписчиков, комментариев, лайков. Это означает, что если вы заплатили какому-либо сервису за просмотр вашего видео, чтобы ваше видео имело 100 тысяч просмотров вместо вашей тысячи, то вы совершили накрутку. За это редко карают, банят или удаляют ваши видео, но от нее нет никакой пользы и вы потратите деньги, причем в пустую. Хейтер – это человек, который постоянно критикует вас или ваши видео в комментариях, вы ощущаете постоянный негатив и ругательство с его стороны. Как правило, хейтеров просто сразу банят, чтобы они просто больше не ругались и не мешались под вашими видеороликами. Влог. Это видео, блог какого-либо человека, в котором он делится своими личными переживаниями, дает советы, рассказывает о себе, о своей жизни или о чем-то интересном. Основное отличие от канала это привязанность к личности. Партнерка YouTube. Это партнерская программа YouTube дает расширенные возможности для владельцев канала и позволяет зарабатывать деньги за размещаемую рекламу внутри видеоролика. Наверняка, когда вы открывали какое-либо видео вы видели сначала короткий рекламный ролик 5 или 30 секунд и вы можете эту рекламу либо пропустить либо полностью посмотреть эта реклама показывается от рекламодателей которые дают рекламу в youtube и соответственно люди которые размещают эту рекламу в своих видеороликах являются партнерами и зарабатывают часть средств от этих рекламодателей ну вот и все друзья обязательно ставьте лайки если видео это вам понравилось если оно вам не понравилось ставьте дизлайк это решает только вам в следующем видеоролике я покажу и расскажу, как создать и настроить YouTube канал. Напоминаю, с вами был Артур Роуз. До встречи, ребята. Пока.